аля сказали, да? Когда упоминается пророк, мы говорим саляллаху алейхи васалям. Сказали? Да. да. Да. Потому что посланник Аллаха Мухаммад саляллаху алейхи васалям сказал мансолли алейхи да, Кто один раз помолится за меня, скажет, салли алейхи, алейхи ашара, то Аллах похвалит его, благословит его десять раз. Десять раз. То есть мы таким образом поминаем Всевышнего Аллаха и молимся за пророка Мухаммада, алейхи васалям. Поэтому с этого начинаем свой урок, Поминаем Всевышнего Аллаха и про, Прося, да, у Всевышнего Аллаха Азаладжан благословение для пророка. Смотрите, мы на прошлом уроке с вами взяли Ариф. Вот эта буква, как она еще называется, кроме того, что мы назвали ее Ариф? Хамза. Ах Ахсен. Хамза. Хамза, видите? У нас а -а -а -а -а -а. сверху есть... Вот этот значок, это называется Хамза. Вы у себя видео не включаете, ладно, дети? Без изображений живых существ. Иншааллах потому что посланник Аллаха, саляллох сказал, куллу му финар, каждый создающий изображение в огне. И поэтому мы что, стараемся избегать до да, этих вещей, потому что пришла угроза в хадисе посланника Аллаха, саляллох И также пророк Мухаммад сказал, то есть самое сильное наказание в судный день будет у создающих изображения живых существ. А Шейх Аляльдани, Шейх, Мубиль, Шейх многие ученые сказали то, что создание изображения живых существ с фотоаппаратом или видеокамерой или телефоном, это тоже является созданием изображения живых существ. И поэтому лучше сторониться этих вещей. Для чего? Для того, чтобы не попасть под угрозу этих хадисов. Ведь мы хотим быть из ак хадис жить по хадисам. И значит, мы сказали, это Хамза. Это Хамза. Давайте yes. я вам показываю, вы не читайте, что здесь написано. Uh -huh, все вместе. Значит, Анна. я ухибу. Люблю Ибрагим, Ибрагима. Значит, здесь у нас какая гласовка приходит? Хамза с какой гласовкой? Hey. Фатха. Значит, говорим Хамза Фатха Э. А здесь приходит у нас? Хамза hey. Фатха А. Хамза А. Дома У. А его здесь такой Хамза Дома У. А здесь Видите, у нас слово «эну» начинается с «хамзы», с слово «ухиббу», Хамза начинается, это слово начинается с «хамзы», которая с домой. а Ибрахим здесь у нас Хамза приходит с «кесраи». Сейчас, секундочку. Хорошо, значит, у нас первая буква в алфавите это «Хамзе». и мы с вами взяли три огласовки: это Фатха, Домма, Кясрра. Все вы написали или еще не написали? Алиф, прописали вы себя в тетради и в этих книгах? Я писал, да, да. я писал. Алхамдулиллах, барк аляхум сикум зайдака молофа айман нэфия. Молодцы, пусть сегодня Аллах прибавит вам полезные знания. А мы с вами еще одну тему взяли на прошлом уроке. Смотрите, вот это хамза приходит сверху. С каким значком? Как называется? Да, здесь получается хамза, фатха, и дальше приходит еще одна хамза. То есть у нас будет это... Тянется, да? Э. Э. А здесь у нас Хамза приходит с дома, и дальше еще буква «Вау» придает долготу, и значит, как прочитаем? У -у -у -у, то есть тянется. А здесь Хамза, Кесра, и еще буква «Я». Как прочитаем? -а -сантум. Значит, все, да, Это тему поняли, вы Хамза прописали в начале, слово, как она пишется? Самостоятельно, как пишется, и также как пишется она в конце. Теперь дети переходим на следующую букву алфавита в арабском языке. Это Б. Повторяем. Да. Да. Да. Значит, эта буква называется Бун. Повторяем. Да, смотрите, значит, у нас. Вот эту да. букву раз, забыла рассказать. Хорошо, значит, вы должны будете вот эти буквы закрасить. Хорошо, здесь зеленый цвет, значит, зеленый цвет, иншаллах. Вот, это, у нас, это у, у нас буква «Б». Видите, у нас «Б» состоит, видите, из двух частей. Первая, вот эта сама буква, внизу одна точка. Не забывайте, буква «Б» у нас точка пишется внизу. А когда точка наверху, это уже буква называется «Нун». Об этом не забывайте. Значит, «Б» внизу есть точка. И когда мы «Б» прописываем, у нас она должна быть на строчке. У вас тетрадь в линейку, значит, буква «Б», она пишется прямо на строчке, то есть над строчкой, а точка внизу, она пишется под строчкой. Хорошо? Это буква «Б», ее надо выучить. Значит, у нас после «Алиф» какая буква идет? «Б». «Алиф» – «Б». И поэтому называется алиф-бэ. Алиф-бэ имеет в виду алфавит варах языке. Смотрите, как у нас прописывается бэ. Да уже посложнее. В начале слова она пишется вот так. Видите? Уже, да, немножко другая. Как будто пол буквы нет. Но как мы определяем, что это буква бэ? Внизу есть точка бэ. Видите, да, пишется сверху, вниз, а потом справа налево. Сверху вниз, справа налево. Это у нас в начале слова. Теперь у нас дальше Б приходит в середине слова. Видите, да? Справа налево. Потом это у нас, да, вот так справа налево. Потом сверху вниз и опять поворачиваем налево. Видите, как пишется? У нас Б получается здесь в середине слова. Затем у нас Б в конце слова. Перед ней стоит одна буква. Она к ней присоединяется. Видите, да? Справа налево. Потом сверху Вниз, и слева, направо, и вверх. И внизу пишется точка. Это «б» у нас, когда в конце слова. И четвертое «б» это у нас отдельное «б». Видите, у нас значит «б» да, в четырех положениях бывает. В начале слова, в середине слова, в конце слова и «б» самостоятельное, то есть отдельное. Видели? Значит, надо не только заучить букву «б», не только как пишется «б», но также надо знать как «б» взаимодействует с другими буквами. То есть она дружит с другими буквами. Видите, соединяется B в начале вот такая, в середине такая. То есть она соединяется получается и с той буквы, которая перед ней, и с той буквы, которая после нее. И B в конце уже выглядит таким образом. Значит, отличительный признак у B. Как мы ее узнаем? Что у нее есть внизу? Точ -то... Точка. Точка Точ -то... по-арабски называется нукта. Нуктатун. Ну, какая это точка? Вот акцент, молодец. Смотрите теперь дальше. У нас здесь пишется, здесь вот смотрите, Б приходит с какой гласовой? С Кесрой. Кесрой, значит. Б, Кесрой и. Повторяем. Б, Кесрой и. Да, смотрите, здесь у нас приходит слово биляди. Беляди. Беляди, Беляди. ⁇ это значит, это значит моя страна. Моя страна. Но мы говорим страну, моя Беляди. страна, и гордимся своей страной, это в том случае, если страна является исламской. Поняли, да? Беляди. То есть наша страна, Нет. это Мекка, это Медина, то есть те страны, которые являются исламскими, там проживают мусульмане. Конечно. Да, Беляди, значит, да, это место, где мусульмане. Мы называем биляди. Да, то есть любим эти места из-за ислама. Угу. Смотрите, Беляди, значит, слово Беляди у нас Б с Кесрой. Дальше говорится, Б у нас с какой огласовкой приходит, посмотрите. Б да, правильно. Значит, когда у нас палочка, вот эта черточка сверху, это фатха. Поэтому фатха в арабском языке, это значит крышка. У банки, например, есть же крышка? Крышка сверху одевается или снизу? Сверху. Значит, это крышка, фатха. И у нас также в Куране из называется фатиха. Фатиха только таба. Аль-фатиха это значит открывающая. Ведь крышка тоже открывают, и фатиха, она тоже открывающая книгу, Куран. Поэтому, смотрите, у нас хатха это значит сверху, а кясра это значит снизу. Кясра это джар, то есть то, что тащится снизу, да, это кясра. Фатха она сверху. И поэтому здесь говорим, да, хатха хатха И здесь, да, приходит у нас здесь, в середине слова. Говорится Теперь смотрите, у нас в начале слова беляди, в начале буква Б, видите, как здесь, вот здесь в начале, и вот теперь в слове красным цветом у нас нарисовано буква Б. А в слове МЕКТЕБЕ Б приходит в середине слова, как вот здесь. Вот видите, я вам показываю, Б в середине слова МЕКТЕБЕ. А дальше теперь посмотрим, как у нас Б приходит в конце слова. Б у нас какой гласокки здесь? Да? Смотрите, у нас приходит в конце слово Туроттибу. Читаем. Туроттибу. Да, значит, слово Мактебе – это библиотека, то есть место, где хранятся книги. А Туроттибу – это значит упорядочивать что-то. Например, книги упорядочивать. Свои на столе, тетрадки. Это называется... Ага, дети, не разговаривайте, ладно, во время урока? Слушайте внимательно, потому что надо запомнить. А то я сейчас что-то буду рассказывать интересно, а ты пропустишь, и потом не поймешь этот момент, и тяжело будет, да, учиться. А ты пока внимательно слушай, а потом уже, когда скажут отдыхать, будешь отдыхать. Вот, значит, читаем все вместе. Биляди. Биляди. Биляди. Биляди у нас было, да, в начале или в середине, или в конце. Биляди. Где В начале. Хорошо. Приходит с фатхой, с дома или с кясрой? Кесрой. Кясрой. Ас. читаем следующее слово. Мэтт Что такое Мэтт Правильно? Значит, у нас «б» приходит здесь в середине, середине. слова. То есть середине. не в начале, ни в конце. не в начале, не в конце. Приходит... И дальше читаем следующее слово «туротибу». Туротибу. Туротибу. Вот, да. здесь приходит «б» а, у нас где? В конце. конце в конце слова. Нет, Ой, у нас в начало в арабском языке, смотрите, с другой стороны. Видите, справа у нас начало, а слева у нас конец. Отличается от русского языка и от других языков. Все, привыкаем, да? Пишем справа налево. Это арабский язык. Теперь mm -hmm. дальше идем. Давайте. Mm -hmm. Все, mm -hmm. это поняли. Теперь мы должны с вами прочитать эту букву с долготой. У нас есть три буквы долготы. Называется Мед. – «Три долготы». Первая – это Алиф, вторая – это вау, третья – это Я. Посмотрите, когда у нас после Б приходит Алиф, значит, будем уже говорить не просто Б, а Б. Б. Б. Алиф, Фатха, Б. Алиф, Фатха, Б. А фатха, Б. Б. Сперва говорим Б, потом говорим Алиф, затем говорим Фатха и Б. Б. Алиф, Фатха, Б. Не а вау дом бу вау дом бу вау дом бу Здесь после Б какая буква приходит? Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! я Нельзя сказать, Б, я, кесара, Б, Б. То есть, Б, это не надо говорить, да? Вот, значит, мы говорим, Б. И когда кесара произносится, тем более с буквы Я, надо улыбнуться. Б. Говорите, Б и улыбайтесь. Б. Вот. А когда би, говорим, Б, вау, дом на Бу, надо губы сделать кольцом, как будто у тебя губы, как кольцо, как буква О. Как трубочка. Вот, акцент молодец, как трубочка. Смотрите, бу, ну-ка, сказали. Бу, бу Хорошо, бу, а когда мы произносим ба, али, хатха, просто открываем рот, но не делаем губы трубочкой, не делаем губы кольцом. Говорим ба. Вот, нельзя сказать бе. Бе, это так, кто говорит? Козлик, например, да, говорит «бе, бе, а мы должны сказать бе. Вот, правильно. Да, значит, говорим, читаем. А вот здесь наверху, смотрите, у нас без долготы, просто бэ-бу-би. А здесь Вот, теперь мы знаем, где есть долгота, а где нет долготы. Долгота называется над мим и даль. Это мед, это значит долгота. А без долготы называется косар. Косар – это коксотиро. Это в будущем у вас все придет, пока просто мы с вами должны заучить алфавит и понять, как... из. Да, мы буквы будем читать с вами, звуки будем читать с огласовками. Огласовки – это харакяты, значит, фатха, домна, кясра. И теперь смотрите, я вам интересную историю расскажу. У нас три огласовки в арабском языке – это домна, фатха, кясра. Самая сильная огласовка какая, которая может победить остальные огласовки? Домна. Домна. Домна. Домна самая сильная огласовка. Домна она победит Фатху и победит Кясру. Поняли? Почему? Самая сильная Домна. Почему? Потому что ты губы сделал кольцом. Смотри, когда ты Фатху произносишь, ты говоришь, э", только рот приоткрыл. А когда произносишь «кесру», ты только рот что сделал? Пошире, да, улыбнулся. А когда сказал дом, ты, получается, и рот открыл, и вверх открыл широко, и по бокам тоже широко открыл. Видите, значит, дома она все охватывает. Сразу она охватила, да, проглотила факты и проглотила «кесру». Это дома. Вот она, да, самая сильная гласовка в арабском языке – это «домна». Это надо знать, потом в будущем поймете, почему. А вторая силе Какая голосовка? Вторая? Слабее, Я чем слышу. дома. Не, вторая. Фатха. Фатха. Фатха. Фатха, когда сверху. Фатха сильнее, чем Кясра, но слабее, чем Домма. А Кясра самая слабая голосовка. И смотрите, мы говорим нт Ты имеется в виду ты мальчик, а эн ты девочка. Когда говорится мальчик нт ты будет с Фатхой. Почему? Потому что мальчик сильнее, чем девочка, и поэтому фатка сильнее, чем киаса. А когда мы скажем анти, девочки говорим анти ты, да, например, Фатима или там значит анти, когда девочки говорим, муж приходится с киасрой, потому что девочка слабее, чем мальчик. Хотя иногда бывает девочка, да, может быть сильнее, чем мальчик. Все, значит, не забыли, какая самая сильная голосовка? Омма. Ом а потом какая? А самая слабая голосовка? Кесра. Кесра. Кесра. Вот. Кесра. Все, значит, теперь поняли. И посмотрите, когда мы дома пишем, видите, как кольцо получается, как трубочка. Вот. Значит, она себя, видите, как будто и включает, и фатха включает, и получается еще целое кольцо, как трубочка. Вот, это у нас дома. Значит, домашнее задание вы должны прописать букву Б. видите, в начале слова в середине слова, в конце слова, и отдельная буква Б. Видите, отдельно, как будто как лодка, да, плывет по воде. А внизу у него есть что? Внизу да есть винт. Вот этот винт, который крутится от мотора. Это Вин. буква Д. «Э». Буква Д плывет у нас по морю. Значит, прописывайте все эти буквы. Сами. Видите, да, у нас 4 столбика, вы должны в этой книге прописать в этой книге должны прописать. И мы с вами должны сегодня взять еще одну букву. Потому что если мы будем с вами идти по одной букве, мы будем целый год изучать одни буквы. так и не научимся с вами слоги читать, потом слова. Это, это у нас буква, это буква... Т. Да, это Т". Буква, Т". буква Т. Повторяйте. Т". Т. Да, она у нас называется Т. ун, Т -Ун". А теперь у нас получается алифун, бэун, тэун. Повторяем. Алифун, бэун, тэун. А если в окончания, то будет алиф, бэ, Алиф, алиф Значит, т это тоже, смотрите, лодочка, которая плывет по воде. А сверху две точки. Значит, у тэ у нас сверху две точки. У Б внизу одна точка. Не путайте, да? Т. Видите, у нас хвостики. У Т есть два хвостика. Оба хвостики, они развязаны, открытые. Поэтому этот Т называется Т-Мафтуха. То есть Т с открытыми хвостиками. Т с открытыми, развязанными хвостиками. И сверху две точки. Иногда эти два хвостика связываются между собой. И получается в виде капли и сверху две точки. Это тоже буква Т. Так на слове фа на ту или сайяратун, сайяратун машина в конце буквы Т в виде капли с двумя точками. Значит, здесь тоже должны Т закрасить желтый цвет. Дальше, смотрите, Т у нас в начале слова тоже пишется как Б, только две точки сверху. Затем в середине пишется тоже как буква Б, только у нас точки сверху. А затем Т пишется в конце слова также две точки сверху, и потом Т пишется отдельно. Теперь смотрите, у нас тест. Какой голосов ты? Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты или роме ярми бросать, бросать камень, или стрелять из лука, или стрелять из пистолета. Например, да, терми это значит стрелять. У нас сте приходит в начале слова и с фактой. Дальше у нас сте до <таспорожда> <Ага. таспорожда> Да, то, что не тянем, не говорим, да, ту, говорим просто, да, сте И смотрите, у нас <таспорожда> <таспорожда> Читаем. Туфа. Туфа. Яблоко. Да, это яблоко. Любите яблоки? Да. Вот, значит, теперь уже по арабски знаете, да, когда будете кушать яблоко, будете говорить. Туфа. Туфа это значит яблоко. И у нас это слово начинается на букву Т с домной. Дальше у нас Т и... Да, да, кесроти. Да, да, кесроти. И слово тин. Тин. Тин, тин – это инжир. Может, вы не знаете инжир, это он по вкусу похож да, на, на клубнику, то есть по вкусу похож на викторию, такую ягоду. Тин. А В Уране приходит лично. это слово, говорит Всевышний Аллах, ватинь и ваззайтун". Аллах клянется инжиром э... и оливками. Да, и оливой. Поняли, да? Ватини, ваззайтун, ватури, синит. Приходит, да? Это слово в Коране. И посмотрите после буквы Т у нас буква Я, значит тянется. Говорим Тин, не просто Тин, а Тин. Тин. Тин. Угу, молодцы. Значит Тин это инжир, Туфах это яблоко, Тарми это ты бросаешь или ты стреляешь. Все. Значит это тоже перепишите себе в тетрадь. И дальше говорим Т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 да, да, я косути. Да, я Да, молодцы. Сроди. Значит, Али, Б, Т, И берем с вами еще одну букву. Значит, Та также пописали вот в этой тетради. И теперь переходим с а. вами еще а. на одну букву. Это для вас очень легко. Вы все умеете почти читать и писать, поэтому берем еще одну букву. На сегодняшний день какая это буква? Т. Са, са, са, са. Са. Итак, са, ун. Са, ун. Все, смотрите, это не т и не с, как в русском языке. С. Например, да, это значит те. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. между. между зубами. Да, С. С. С. С. С. Сэ, сэ. Вот, значит, сэ. если скажем с неправильно, если неправильно, это между т и между «син». Между т и между «син» получается «тэ-су-си». Говорим -су -су -си. Мы сегодня с вами проходили одну вещь, самый первый предмет. И там есть слово, в котором есть эта буква. Что это за слово? Сегодня проходили с вами первый предмет. Как называется? Хадис. Правильно, хадис. В конце какая буква? Хадис. Вот, вот. в конце вот буква. Видите, у нее три точки. Три точки. Поняли, да? Значит, чем отличается от буквы Т? То, что у нее три точки, а буквы Т? Сколько точек? 3. Здесь три, а там две. Здесь больше точек. Таким образом мы отвечаем Т. Поняли, да? Значит, тоже закрашивайте эту букву, ее заучите, ее в русском языке нет. Этой буквы, да, и поэтому надо ее обязательно очень хорошо заучить и много-много произносить. И у вас эта буква есть в слове? Хадис. Как? Хадис. Смотрите, тоже у нас пишется в начале слова таким образом: справа, налево и сверху три точки, затем в середине слова, затем в конце и отдельное. Теперь смотрите, у нас говорите, я вам показываю, говорите. Слово Или это значит три. Видели, как легко запомнить? Три точки, и в арабском языке говорится слово салясатун. Как будет три по-арабски? «Саляса. Саляса. Саляса. саляса, это три и три точки. Видите легко? Саляса – это на русский язык переводится как три, и как раз у слова, у буквы С у нас три точки наверху. Смотрите, да, все совпадает. Саляса – три точки, саляса – это три, три точки. Дальше у нас слово ⁇ Се, кесросси ⁇ Вот, хорошо. И теперь у нас в середине слова будет слово ⁇ кефир ⁇ Здесь тоже ⁇ «сэ», потом буква ⁇ Я ⁇ и потом еще у нас ⁇ «сэ» приходит с кесрой. Значит, здесь, здесь есть долгота. Говорим ⁇ кефир ⁇ Кафир. Не просто кефир, а это место тянется, видите? Да? А дальше приходит кефир, это значит много. Значит много точек. Не одна точка, не две точки, а три. То есть больше всего точек в арабском ставится, да, это три точки. Поэтому кефир, видите, да, много точек, и кефир это переводится как много. Теперь дальше у нас... И читаем «Ятахаддесу». Вот видите, да, тяжело это слово прочитать, но надо тренироваться. И читайте много, 10 раз, кто-то может 20, 30. «Ятахаддесу». Вот, видите, кто-то говорит да, «Ятахаддесу». Я, я, я, я, не может произнести, значит, тренируйся вот так кусками «Ятахадд». Этоадыцу. يتحد Молодцы. Oh. Значит, этоадыцу. Таким образом, читаем да это слово. Это значит от слова хадис. Хададеца, это сообщать. Этоадыцу. Или этоады это значит сообщаться. Например, да, этоадыцу, общаться с кем-то. Значит, хадис, это сообщение. И хадис это сообщение от посланника Аллаха, صلى الله alayhome как мы с вами изучали да, в первом э, предмете, а теперь говорится «тахаддес». Например, тахаддастумат. Я общался с тобой, то есть я тебе что-то сообщил, ты мне что-то сообщил. Это называется тоже тахаддус, то есть общение. Читаем все вместе. Саласун, я, тахаддасу". я, тахаддасу". я тахаддасу". И теперь у нас дальше, да? -на -на да, видите, когда... Я тоже ошибку сделал, да? Я когда сказал... та вот Язык не успел да, поменять место и... Где у нас выходит звук син значит <реклама> <Вот>. <реклама> я не просто я не просто так ошибся так аллах пожелал а раз я ошибся значит в этом есть мудрость в чем мудрость что надо вам указать что есть разница между син и «сэ». син это один звук а «ся» — это другой звук они разные у них разный махарач этот звук уходит с одного места языка а тот звук уходит, он рядышком, но с другого места языка. Значит, син это син, а это се. И они пишутся по-разному, произносятся по-разному. Например, я говорю слово харис. Видите, се в конце. Это тот, кто землю пашет. А если я скажу харис, син в конце, это значит охранник, сторож, который охраняет, например, да, дом или гараж или еще что-нибудь. Видите разницу в арабском языке? Се это один звук. А син ⁇ это другой звук. Значит, есть разница. Поняли? Мы должны уметь отличать с от син и син от сэ. Хорошо? А теперь с долготой читаем алиф, Теперь вам вопрос: когда я рот да, приоткрываю, когда произношу алиф, вау или буквы я? Когда алиф, алиф. Алиф, алиф. «э». А когда я губы делаю трубочкой, кольцом? Да, когда если я сейчас губы не сделаю кольцом трубочкой, то у меня не получится букву "ау". Например, я а просто чуть-чуть приоткрою рот. Су, су. Слышите? Су. Не... А если я скажу "су", вот я сейчас губы сделаю. Так. А теперь, когда я, когда я улыбаюсь, да, то есть губы делаю широко. Да, то есть буква "я" и «кясра». Значит, "си". Фи. А теперь попробуй произнести фи, приоткрыв рот побольше, не сделай губы широко. Не сможешь? Попробуй. Видите, фа получилось. Вот теперь мы поняли с вами, когда надо рот приоткрыть, а когда надо губы сделать кольцом, а когда надо сделать что? Улыбку, то есть улыбнуться. Видите, какой легкий арабский язык. То есть у нас три огласовки. Вот мы с вами заучим эти буквы. Значит, тоже также же попишите «сэ», смотрите, и дальше у вас приходит задание, слова будете писать, в которых есть буквы с. Читаем «сэ-ля-ббэ». это значит «лиса». Поняли, да? Это значит «лиса». Угу. Смотрите, в русском языке «лиса» там буквы «с» есть, «лиса». А в арабском сэ ля Теперь слово кефир. Та у нас где приходит? В начале, в середине или в конце? В середине. В середине, середине, видите, да? Как мы узнали, что это сэ? 3 3 да, то есть три точки. Много точек. Кафир – это значит много. баха В конце. Баха так, в конце. Баха-сэ это значит искал. Искал. Дахасиан Ассайяра искал машину, например, свою машинку. Мехроф. В конце. конце это микроф, это значит то, чем землю пашут. То, чем землю пашут. Называется Мехроф. И теперь дальше сами. Смотрите, у нас здесь вначале надо дописать букву Саи и получить а здесь да. в середине, а здесь в конце, а здесь тоже, да, в конце. Только здесь, смотрите, когда бахата в конце, и эта буква соединяется, а когда слово мехарос, тоже в конце, и она приходит отдельно. А здесь уже, смотрите, у вас серым цветом, да, вы уже все полностью это слово рисуете, пишете. В арабском языке можно сказать, да, слово рисуется. И чем это хорошо, когда в будущем будете читать книги, вы уже будете целыми словами, картинками, например, большая книга стоит где-нибудь на полке, и на ней как один рисунок, и ты этот рисунок сразу видишь, что это написано. В русском языке, например, тебе надо читать по буквам, по слогам, пока ты все это слово прочитаешь, у тебя может секунду занять да, какое-то время, а в арабском ты можешь сразу глаза бросить на картинку, и ты уже увидел целое предложение. Арабский язык легкий, ясный, и поэтому Всевышний Аллах не спасла священный Коран на арабском языке. Вот, и потом уже, смотрите, ниже пишите слова, вот эти все переписывают. Смотрите, мы сегодня с вами взяли три буквы. На следующем уроке мы сразу не будем новые буквы брать. Мы с вами на следующем уроке каждый из вас будет сдавать алиф с фатхой, с кассрой, с домом. Затем алиф с алифом и с фатхой. Алиф с домной и с вау. Алиф с кясрой с буквой. Там у нас, да, это третья долготынец Значит, Алиф приходит только у нас. То есть хамзы, да? Хорошо. Будет так же со всеми буквами долготы. Потом будете задавать б, потом будете задавать т и т. Мы с вами взяли четыре буквы. Значит, в воскресенье, в следующем уроке, вы издаете все четыре буквы. Слышали, да? Да. Ага. Вот эти слова тоже пишите, читайте. Каждый из вас на следующем уроке будет сдавать. В следующий урок у нас, значит, практически. Вы сдаете домашнее задание. С каждой я спрошу, иншалла И теперь смотрите, у вас приходит письмо. Вы также прописываете здесь букву «Б». Вот смотрите, она приходит у нас отдельная сперва. Вы ее вот так обводите, да, своей ручкой. Видите, у нас вот эта лодочка стоит прямо на воде. А «Б», вот эта точка, она под водой. Потом пишите «Б» в начале, «Б» в середине, «Б» в конце и опять все повторяется. Значит, прописать должны букву «Б». Но я вам как объяснял, вы записали там в книге, записали здесь в книге, которая называется «Письмо. Первый уровень». А потом еще пишите себе в тетрадь три страницы, три страницы, букву «Б». Потом то же самое буква «Т». Впера книжки, там, да, потом здесь книжки, а потом в тетрадке три страницы, потом буквы С. Буквы С. Я вам в группе напишу, и вы сфотографируйте и пришлете мне да, свою работу. И я проверю, иншаллах. Вот. буква С. То есть не только я буду проверять, будут люди, да, которые проверят вашу работу, иншаллаху И потом посмотрим, кто как пишет. иншаллах ну все, дети, на этом урок мы сегодня закончили. Сегодня мы с вами взяли хадис. Потом мы с вами взяли, что такое тахара. Два вида тахарада, аль-вуду и из за то есть от тахара. И взяли с вами три буквы. Значит, по арабскому языку четыре буквы будете сдавать в воскресенье. А что касается хадис и от тахара, то это будете сдавать в следующий в среду. Я вам, иншаллаху тали, на, напишу да, в группе. Ну все, дети, бар Пусть и Вишня Аллах поможет вам в знаниях, поможет вам, чтобы вы дома да, себя хорошо вели. Джазаку Малхайран, Бараку Лафикум, встретимся да, на следующем уроке. Валейкум ассалям, Салям, Барахмату